Итак, перед нами вот устройство устройство сам создатель николя киньо называл огненная телега но при этом не было в этом такого смешного подтекста потому что телег звучал нормально как сейчас значит автомобиль в этом слове не было никакой архаики я бы мог конечно извлечь паровую карету у мердека но она на 25 лет позже была изобретена поэтому я поправился Конечно, можно было уникнуть в технические детали, например, там даже моей эрудиции хватает, чтобы понять, что основные изобретения УАТТа еще предстояли, поэтому в этой машине регулятора УАТТа -то точно не было. Здесь не видно, где топливо. Топлива нет в этой машине, потому что впереди нее она мчала со скоростью 3-4 км в час, 3-4. Нашел номер расчета и он подсыпал в топку уголь. Она не была рассчитана на гонки, вообще говоря, это Тягач. Он сам по себе весил, если я не путаюсь, тонны 3. И еще тонны 4,5 он мог вести, она была изобретателем, предназначена для транспортировки орудий <coughs> на орудийную позицию. Собственно, испытания, если они, конечно, не врут, произошли прямо в центре Парижа. В ходе испытаний выяснилось, что управлять ей можно с трудом, и она врезала стену арсенала и его проломила. Тем не менее, машина двигалась на лицо. А потом, когда уже изобретатель занялся второй опцией, паровая телега 2.0, наступили политические передряги, сначала спонсор, а потом изобретатель замели. В общем, Я не знаю, чем кончилась биография, но... Они попали в в позицию, и, в общем, что-то с ним такое случилось, а эта машина украсила с тобой музей. Так вот возникает вопрос, а какое имеет отношение устройство этого агрегата к современному автомобильному движению? Одновременно и никакого, и прямое. То есть в ней не было подвески Макферсона, автоматической коробки передач, ничего этого в ней не было, и поэтому в общем, понять, как устроен современный автомобиль, она нам не могла помочь. Но вместе с тем ее появление означало для думающих людей, что в принципе не за горами эпоха, когда средняя скорость передвижения людей и грузов вырастет на порядок, а средняя масса передвигаемого груза, как выяснилось чуть позже, на три порядка. И это в принципе новая эпоха. Вот это некая технология перемещения пассажиров и грузов. Само понятие пассажир возникло здесь, потому что вы видите, котел находится, как положено, на том месте, где находилась кобыла. Хотя изобретатель был продвинутый, и хомут оглобля он устранил, и придумал вот другой способ зацепления Хотя если бы он употребил бы хомут с он бы, наверное, не врезался в стенку арсенала. Таким образом, мой намек, он прозрачен, в общем, я его все равно произнесу, поскольку ну, приятно слышать очевидное. А современное устройство блокчейна, даже в версии Ethereum, оно вот примерно таково, и поэтому что будет на этом месте лет через десять, я не знаю, но, видимо, связь с этим блокчейном будет весьма такая, ну, непрямая.